Добрый день, уважаемые участники марафона. Я рада вас приветствовать. Пожалуйста, прежде чем мы начнем, напишите в наш общий чат, как вы меня слышите, и видите. Если все хорошо со связью, поставьте плюс. Если есть проблемы со связью, поставьте, пожалуйста, минус. Жду ваших ответов. Поставьте, пожалуйста, плюс, если все хорошо. Если вы меня и слышите, и видите. Спасибо за ответы. Итак, мы начинаем. Меня зовут Романова Юлия. Сегодня у нас очередная лекция на, в рамках нашего антикризисного марафона. Сегодня мы с вами будем говорить про подачу заявок на различные типы закупок. По традиции, пожалуйста, я прошу вас, задавайте вопросы, пишите в наш чат. Я буду видеть ваши вопросы и буду оперативно на них отвечать. Итак, мы с вами уже говорили о том, какие изменения произошли в сфере закупок, с чем нам предстоит работать в самое ближайшее время, попрактиковались части участия в закупках малого объема. И сегодня мы с вами будем говорить про подачу заявок на участие в конкурентных процедурах. Название «конкурентная закупка» говорит само за себя. Это та сфера, где нам предстоит соперничать с другими, такими же потенциальными претендентами на победу. Конкурентные закупки они повсеместно распространены и в сфере 44 федерального закона и в рамках 223 федерального закона. Есть различные типы конкурентных процедур, все они отличаются друг от друга алгоритмом проведения, порядком участия поставщиков в таких закупках и порядком подведения итогов заключения контракта, заключения договоров по процедурам. Мы с вами, как пример, возьмем закупку в виде электронного аукциона по 44-му федеральному закону. И мы с вами будем говорить про порядок подачи, порядок участия в таком виде процедуры. Электронный аукцион по 44-му федеральному закону – это один из самых распространенных способов закупок. Чаще всего те поставщики, которые делают свои первые шаги с учетом именно участие в закупках в рамках контрактной системы, далее уже по 223 федеральному закону, участвует именно в электронных аукционах. Итак, электронный аукцион – это такой способ закупки, где победителем признается тот участник, который предлагает наименьшую цену. Здесь очень важно участнику понимать, что один из критериев для подачи заявки – и это критерий, основной критерий для определения точнее, победителя, это критерий цены. По сути, если заявка соответствует всем требованиям, если участник предлагает наименьшую цену, он будет являться победителем. И состав заявки на участие в электронном аукционе, он так или иначе с течением времени претерпевает определенные изменения. И на сегодняшний день мы имеем следующий вид заявки по 44-му федеральному закону в рамках электронного аукциона. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. В первой части заявки мы указываем сведения по нашему товару, а во второй части заявки мы уже а, говорим о себе, То мы. Мы даем наименование своей компании, мы указываем иные опознавательные реквизиты по а, нашей организации. Но во всем по порядку. Первая часть заявки всегда содержит согласие участника закупки на поставку товара, на выполнение работы казального услуга. Причем это такое универсальное требование, которое содержится не только в заявках на участие в электронных аукционах, но и в других видах процедур. Согласие содержится, например, и в конкурсе, и в запросе котировок и так далее. Своим, своей заявкой, точнее, мы выражаем согласие, Согласен на то, что в случае определения победителя нашей компании, мы согласны со своей стороны заключить контракт и впоследствии исполнить его условия. Это согласие участника на поставку товара, на выполнение работы, на оказание услуги. Причем согласие оно имеет такой некий универсальный формат и... Из закупки в закупку мы будем видеть, что согласие, оно повторяется, текст согласия остается неизменным. Замечательно то, что мы, как участники закупок, при подаче заявок освобождены от необходимости включать текст согласия в состав своей заявки на участие. Это говорит о том, что сама электронная площадка при открытии формы заявки уже содержит текст согласия. Часто мне задают вопрос, нужно ли дублировать этот текст согласия, либо конкретизировать его под конкретную процедуру. Ответ «нет, не нужно». Того согласия, которое вы увидите в составе заявки, его достаточно. И вот обращаюсь к вам, уважаемые участники, если вы все-таки дублируете в тексте, на свои заявки, согласия поставьте, пожалуйста, плюс. Если вы этого не делаете, ставьте минус. И вот я еще раз скажу, что этого делать не нужно, не нужно тратить свое время. Достаточно будет того согласия, которое у вас уже есть в составе заявки. Итак, если вы все-таки согласие дублируете, ставьте плюс. Если не дублируете, ставьте минус. Ну вот вижу, что большинство участников все-таки дублируют согласие. В этом ничего страшного нет. Это не будет причиной для отклонения вашей заявки, но тем не менее. Я не рекомендую на вот этом делать акцент и тратить свое время. В первой части заявки достаточно много других требований, на которые стоит обратить свое внимание и уделить им более, большее количество времени. Итак, помимо согласия в первой части заявки, еще есть требования по конкретным показателям. Наличие этого требования оно напрямую зависит от того, что закупает заказчик. Если это товар, если это закупка, например, определенных услуг, и в процессе оказания услуг нужно будет воспользоваться товаром, либо поставить товар, если это закупка работ с использованием товаров, материалов, то здесь больше толи вероятности нужно будет помимо согласия еще и указать конкретные показатели по товару. То есть дать описание по объекту закупки, по тому, что закупает заказчик. И благодаря вашим конкретным показателям описания товара, заказчик понимает, что то, что вы предлагаете, соответствует его требованием, которое он изложил в документации, в техническом задании, в описании объекта закупки и так далее. То есть будьте внимательны, это такой некий ключевой момент, и по этим причинам часто очень участников закупок отклоняют по первой части. Ну, ввиду того, что первая часть участника требований не соответствует. Первая часть заявки. Мы прикладываем конкретные показатели только в том случае, если требования о них установлено в составе документации. Если закупаются услуги, например, это услуги по строительным работам. Ну, здесь вообще отдельная ситуация, тоже о ней я упомяну, но чуть позже. Если закупаются услуги без использования материалов, образовательные, юридические, финансовые услуги, медицинские услуги и так далее то здесь конечно же в первой части заявки в большей долей вероятности заказчик не установит требований по описанию потому что фактически описывать нечего нет конкретных показателей по товарам материал но в любом случае я не рекомендую опираться только на описание объекта закупки я рекомендую всегда всю документацию изучать детально Изучать, что же заказчик прописал в информационной карте, какие он установил требования к первой части и ко второй части заявки. И уже исходя из этих требований, мы составляем свою заявку. Если у нас есть вопросы, независимо от того, по какой части заявки возникли они, может быть по описанию товара вопросы, может быть, у нас возникли вопросы по проекту контракта, по заполнению второй части заявки и так далее. Все эти вопросы, напоминаю, мы можем адресовать в виде запроса на разъяснение. Запрос на разъяснение по 44-му федеральному закону мы вправе направить не позднее, чем за три дня при участии в закупке в виде электронного аукциона до окончания подачи заявок. И в течение двух дней, с момента получения этого запроса, заказчик дает нам на него ответ. Запрос на разъяснение мы направляем через свой личный кабинет электронной площадки, где проводится закупка, заказчик дает ответ на сайте единой информационной системы. Итак, другое обязательное требование, когда в первой части заявки нам требуется, со своей стороны, вложить описание объекта закупки, то есть дать конкретные показатели по товарам, материалам. В этом случае всегда мы указываем страну происхождения нашего товара. Это требование является универсальным, оно не зависит от других требований этой закупки. То есть, иными словами, если вы знаете, что эта закупка проходит в рамках национального режима, либо наоборот, без учета требований национального режима, мы все равно указываем в первой части заявки страну происхождения товара. Если мы описали наш товар, но не указали страну происхождения товара, нашу заявку отклонят, и заказчик в этой ситуации будет абсолютно прав. Жаловаться здесь бессмысленными требованиями есть в законе. Итак, резюмируя вышесказанное по первой части заявки, мы ориентируемся на информационную карту, смотрим, какие требования указаны там, нужно ли по первой части заявки указывать конкретные показатели по товару, если они требуются, помимо конкретных показателей, мы указываем еще и страну происхождения товара. А если это услуги и требуется только согласие, то здесь мы уже в свою очередь ничего не указываем и согласие можно отдельно не прописывать. Согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки. Далее, во второй части заявки мы уже раскрываем сведения о своей компании. В первой части заявки не должно нигде фигурировать наименование нашей организации. Вот, например, при участии в конкурсе по 44-му федеральному закону, нашу заявку, если есть наименование нашей организации в первой части заявки, ее отклонят. А также, если есть сведения о цене, которую мы предлагаем за выполнение работы, оказания услуг, либо поставку товаров, если есть сведения об этой цене, то, соответственно, тоже заявка будет отклонена по первой части. Вся информация указывается о компании в рамках аукциона во второй части заявки. Если это конкурс, то сведения о компании указываются во второй части заявки. Плюс при заполнении заявки на площадке отдельно есть окно для указания нашей цены. Ну, вернемся к аукциону. Согласно требованиям 44-го федерального закона, мы указываем сведения. Об индивидуальном предпринимателе, о компании, либо о физическом лице в составе второй части заявки. Это наименование, фирменное наименование, местонахождение для юридического лица, адрес для всех участников закупки. Это сведения по фамилии, имени, отчеству, по паспортным данным, по месту жительства для физического лица. И вот здесь обратите внимание, что когда мы заполняем сведения для регистрации в единой информационной системе, у нас есть такое требование об указании паспортных данных. Вот там вот есть возможность сделать поле неактивным и не указывать паспортные данные. Но обратите внимание, что в составе заявки эти сведения не требуются. Поэтому проще, конечно, изначально сведения заполнить в своей анкете в единой информационной системе, и потом уже их не дублировать. И э, на этапе рассмотрения вторых частей заявок сведения из единой информационной системы, они также будут доступны заказчику при рассмотрении соответствующей части. Ну и анкета будет тоже доступна. А сведения по ИНН мы также указываем во второй части заявки. Это ИНН учредителей, участников организации, номер ИНН личный, и на личном исполнительном участника закупки, то есть руководителя организации. Если это ИП, то указан номер ИНР. Один нюанс еще, который я рекомендую использовать в своей практике, если вы применяете упрощенную систему налогообложения. При подаче своей заявки во второй части заявки уведомление о применении УСН я рекомендую прикладывать ввиду того, чтобы заказчик уже заранее учитывал тот налоговый режим, который вы применяете. И в случае победы вашей компании, соответственно, уже э, учитывал цену контракта с НДС, либо э, указывал, что НДС на контракт не облагается. И таким образом мы можем заранее уведомить заказчика. Ну, конечно же, когда вы направляете вашу заявку, если вы эти сведения не укажете во второй части заявки, заявка ваша отклонена не будет, но учтите, что, скорее всего, если вы заранее заказчика не уведомите о применении СН, соответственно, заказчик вам пришлет контракт с учетом НДС. Поэтому, чтобы не тратить единственную возможность направить такого разногласий, все-таки нужно прикладывать СН, если это актуально для вашей компании, в состав вашей заявки на участие. Итак, в первой части заявки мы сведения не указываем о себе мы указываем эту информацию во второй части заявки что еще может требоваться во второй части заявки это сведения о декларировании о том что наша компания либо индивидуальный предприниматель соответствует требованиям в рамках 31 статьи 44 федерального закона Эта декларация она тоже дается автоматически и вот как раз декларации я прям так и настоятельно рекомендую не формировать в ручном режиме, потому что достаточно часто в статью 31 вносятся изменения. В этой декларации, которая формируется автоматически при помощи программных аппаратных средств, мы увидим, что площадка она нас указывает автоматическое соответствие, соответствие, точнее, непроведение ликвидации нашей компании, отсутствие задолженности в бюджете различного уровня, отсутствие судимости за преступления в сфере экономики и так далее. Таким образом, мы видим, что, по сути, при заполнении второй части заявки от нас требуется не так уж много, но особого внимания заслуживают те закупки, по которым вид работ, например, подлежит лицензированию. И вот здесь мы обращаем внимание на требования, в том числе, которые установлены в рамках 99-го постановления. По 99-му постановлению, если требуется, например, подтвердить наличие участника закупки опыта, то в данном случае мы предоставляем документы на сегодняшний день не в составе нашей заявки, а предоставляемые сведения при участии в электронном аукционе заранее и размещаем мы эти сведения заранее на электронной площадке. Сложность неудобства заключается в том, что документы нужно отправить заранее на ту электронную площадку, где требуется поучаствовать и в течение пяти рабочих дней по закону они подлежат утверждению. В данном случае, если вы знаете, что 99-е постановление применяется с учетом тех работ, которые вы выполняете, заранее необходимо предоставить эти документы на электронную площадку. Так как мы, как участники закупок, не знаем, где будет именно проводиться закупка, желательно документы заранее разместить на всех федеральных электронных площадках. И в течение пяти рабочих дней они будут утверждены. Далее уже к этому вопросу возвращаться не нужно будет. Подавая свою заявку, в составе второй части заявки при рассмотрении заявок заказчик эти документы получит. Так, Излюбленный вопрос по применению НДС вы заключаете контракт в итоге по той цене, которая была вами предложена по результату проведения закупки. То есть если итоговая цена, например, была 100 тысяч рублей, то по этой цене вы будете заключать контракт. И, соответственно, здесь уже в зависимости от системы налогообложения конкретного участника будет указано, что НДС не облагается, либо в том числе будет указано... НДС и в скобках будет рассчитана сумма НДС. Заключение контракта в рамках 44-го федерального закона, еще раз, происходит по той цене, на которой становился конкретный участок. Далее, что касается отдельного вида закупок. При проведении закупок с учетом национального режима, ну вот У нас сегодня был вебинар как раз в первой половине дня по участию в закупках с применением национального режима. Он впоследствии будет доступен у нас на площадке, сможете более подробно ознакомиться. Разные механизмы применения национального режима в закупках существуют, и, соответственно, здесь мы уже исходим из требований, которые изложены в информационной карте. Поэтому я рекомендую подробно изучать все то, что указано в информационной карте. Впоследствии, когда вы уже будете участником закупок с многолетним опытом, вы будете понимать, на что в первую очередь обратить внимание, что можно прочитать по диагонали, потому что мы с вами знаем, что есть те положения документации о закупках, которые повторяются из документов в документы. Но на первых порах все-таки желательно заранее и подробно изучить все то, что указывает заказчик. В составе второй части заявки дополнительно прикладываются документы о соответствии участника закупок, то есть вашей организации, либо индивидуального предпринимателя, требованиям в том числе по 30 статье, если закупка конкретно проходит в рамках 30 статьи. О чем говорит нам 30 статья? О том, что есть преимущество при проведении закупок есть закупки, которые проводятся с ограничением участия для СМП и СОНК, Субъекты малого предпринимательства социально ориентированные на коммерческие организации. Идут они всегда в паре, поэтому всегда когда упоминается СМП, упоминается и СОНК. В чем выражаются такие преимущества? Выражаются такие преимущества в том, что если заказчик проводит закупку с учетом 30-й статьи, то в таких процедурах могут принимать участие только субъекты малого предпринимательства, со социально ориентированные коммерческой организации. Другие организации, если случайно либо не случайно подадут свои заявки на такую процедуру, то, соответственно заказчик их на этапе рассмотрения частей заявок обязан будет отклонить. Также закупки могут проводиться с учетом преимуществ для отдельных видов организаций. Какие это организации? Это организации инвалидов, это организация уголовно сплатной системы. Вот такие преимущества, они в данном случае, это преимущества по цене. Так вот, для таких видов организаций преимущества установлены с учетом положения именно закона о контрактной системы. Далее. В случае, вернемся к СМП и СОНК, что нам более интересно. Если установлены ограничения для СМП и СОНК, и мы, соответственно, являемся участником, например, СМП, мы в своей заявке декларируем свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства. И часто мне задают вопрос, а как подтвердить свою принадлежность к СМП? Так вот, при участии в закупках по 44-му федеральному закону вы никакие документы, подтверждающие вашу принадлежность к СМП, не прикладываете. Свои заявки требуется только продекларировать, что вы относитесь к СМП. И в данном случае... Когда вы открываете форму заявки, вы уже на разных площадках по-разному. Например, на Сбербанк, если там требуется галочку поставить и указать, что вы относитесь к Смп, а не к СОН, и на Рт стендер в автоматическом режиме формируется сразу декларация. Вы можете ее просмотреть и так далее. То есть сама площадка это обязанность оператора электронной площадки при декларировании участников в автоматическом режиме сформировать декларацию. Участник продекларировал, что он относится к СМП, и эти сведения, опять же, на этапе рассмотрения вторых частей заявок, они будут доступны заказчику. Так вот, заказчик, его обязанность, соответственно, проверить достоверность этой информации. В открытом доступе есть реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Вы тоже, являясь участником закупки, можете абсолютно в любое время в любом месте открыть реестр субъектов малого предпринимательства и по номеру ИНН найти свою организацию либо индивидуального предпринимателя. То же самое касается конкурентов. то есть Некоторые участники используют для просмотра информации по конкурентам. относятся ли они к СМП? В чем преимущество заключается для СМП? Преимущество мы с вами уже частично об этом говорили на прошлых наших вебинарах. Преимущество заключается в том, что Участник закупки из числа СНП, имея соответствующий опыт, опыт должен подтверждаться из опыт подтверждается контрактами из реестра контрактов. Так вот, участник закупки из числа СНП при наличии него опыта может не предоставлять обеспечение исполнения контракта. Если опыта нет, то обеспечение исполнения контракта устанавливается заказчиком, но устанавливается размер обеспечения исполнения контракта не от начальной максимальной цены, а от той цены, по которой заключается контракт. В этом, собственно, и заключается одно из преимуществ. Другое преимущество оно заключается в сроках оплаты. Если на общих основаниях по контракту оплата происходит в течение 30 дней, то если закупка проводилась для СМП Сонка, оплата происходит в течение 15 рабочих дней. То же самое касается и возврата обеспечения исполнения контракта, и возврата обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Здесь устанавливаются сроки, аналогичные срокам оплаты, но только без учета именно рабочих дней. Для Закупки, проводимые на общих основаниях, возврата, обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в течение 30 дней для участников из числа СНП в течение 15 дней без учета рабочих. Что касается национального режима, уже такой очень интересный вопрос. При применении национального режима, здесь уже мы с вами ориентируемся на то нормативно, на то постановление, на тот иной нормативно правовой акт, который указан непосредственно при проведении конкретной процедуры. В зависимости от видов товаров работы услуг используются, применяются разные нормативно-правые акт. Ну и, соответственно, могут быть также разные случаи. Это случаи запрета и случаи ограничения допуска, и случаи условия допуска. Ну вот как раз про -то тот вебинар, который я говорила, утром он сегодня проводился. Кто не смотрел, может потом запись посмотреть, нам все очень подробно рассказывается. Когда мы направляем нашу заявку на участие, заявка наша направляется одновременно. И первая, и вторая часть заявки тоже начинающие поставщики не имея опыта участия, для них у них возникает точнее вопрос, в какой момент нужно отправлять вторую часть заявки. Вторая часть заявки отправляется одновременно с первой. И таким образом заявка полностью направляется под ключ. Первая часть, вторая часть заявки мы одновременно заполняем и подаем. И сведения о товаре и сведения о компании. А вот заказчику части заявки приходит разное время. До торгов приходит первая часть заявки. После проведения торгов приходит вторая часть заявки. На основании сведений, которые мы указали в составе первой части заявки, заказчик только исходя из того, что указано по товару, какие конкретные показатели указаны по товару, он определяет, соответствует заявка требованиям или не соответствует требованиям. Если заявка не соответствует требованиям, то заявка отклоняется и участник до торгов не допускается. При этом название компании, фамилии, наущество индивидуального предпринимателя заказчик не видит. На этапе рассмотрения вторых частей заявок уже становится заказчику доступна информация о том, кто уже поучаствовал в закупке. И становится доступны все те сведения, которые участник подавал при заполнении своей заявки. И те средние, которые приходят из единой информационной системы. Здесь чаще всего при рассмотрении вторых частей заявок возникают у участников закупки следующие ошибки. Решение об одобрении сделки. Решение об одобрении сделки приходит заказчику с сайта единой информационной системы. А если вы отдельное решение об одобрении сделки не прикрепляете в состав заявки, хотя можно его и прикрепить, ошибка это не будет, Важно, чтобы то решение, которое поступает с этой единой информационной системы, оно было актуально. То есть здесь рекомендуется до участия в каждой закупке проверять, э, проверять цену, которая указана в решении сумму сделки, точнее, которая указана в решении подобрения сделки. И проверять срок давности вашего решения. Дело в том, что если вы не указываете срок действия решения в доверении сделки, то по умолчанию, по требованиям законодательства в течение одного года решение является актуальным. После истечении одного года данное решение уже не является актуальным, и заявку участника необходимо будет заказчику отклонить на этапе рассмотрения торжественных заявок. Будьте внимательны. Это что касается решений. Буквально недавно я встретила э, случай, когда поставщик составил свое решение, указал срок его действия, но в тексте решения он не указал, э, он точнее указал сумму сделки, но указал разную сумму э, цифрами и прописью. Конечно же, это тоже будет служить основанием для отклонения заявки. В том числе в составе второй части заявки участнику закупки необходимо указать сведения по реквизитам. Это касается также и банковских реквизитов компании, индивидуального предпринимателя. Сведения должны быть указаны в актуальном виде. Из-за карточки компании, я рекомендую прикладывать информацию именно в виде карточки компании, впоследствии заказчик берет реквизиты и вставляет уже в проект контракта, если ваша организация, индивидуальный предприниматель, является победителем по закупке. Будьте внимательны. Другая важная особенность, опять же, возвращается к закупкам с применением национального режима. здесь очень важный момент, нужно учитывать в своей работе, это вопрос снижения цены, то есть определение для себя, до какой цены вы готовы участвовать в закупке. И будьте внимательны, если, например, применяется приказ конфин России номер 126, и вы поставляете иностранный товар, то будьте готовы к тому, что та цена, которую вы предлагаете, она будет еще снижена на 15%. А то же самое касается случаев, когда применяется 617-е постановление правительства Российской Федерации. Это ограничение допуска иностранной продукции. В том случае, если условия допуска товаров, соответствующих требованиям по 617-му не применяются. В этой ситуации второе постановление, которое будет применяться, это, точнее, постановление приказа, это, опять же, приказ номер 126 И заявка будет оценена как иностранная заявка с понижающим 15% коэффициентом. Тоже будьте внимательны. И в этой части многие площадки, хотя по закону они не обязаны это делать, но тем не менее они идут на встречу участнику, это не запрещено законом, то, что не запрещено означает, что это разрешено, и соответственно информируются их поставщиков о том, что по конкретной закупке, причем здесь интересная такая ситуация, на некоторых электронных площадках приходит уведомление о составе о составе заявок и наличии, точнее, наличие в составе заявок предложения поставки российского производства продукции также стран ЕАЭС. И другие электронные площадки, напротив, указывают о том, что в составе заявок есть предположение поставки иностранной продукции. Но суть у таких уведомлений со стороны площадок, она одна. Соответственно, если выполняется условие, то будет применяться понижающий коэффициент. И участнику закупки, если вы предлагаете иностранный товар, не нужно снижаться до самого минимума. Снижайтесь с запасом, оставляйте 15% вот такое вот одно незамысловатое правило, которое нужно учитывать при закупках именно с применением национального режима. Но помним, что страну происхождения товара мы указываем всегда при участии в закупках по 44 федеральному закону. Ну и по 223 федеральному закону это правило оно тоже действует повсеместно. Так, таким образом при подаче заявки мы полностью заполняем нашу заявку под ключ и заранее, я рекомендую не в момент торгов, конечно же, заранее просчитать до какой цены, вы будете готовы снижаться. Что касается закупок которые проводятся, например, в виде запроса котировок. Казалось бы, более простая процедура, но, тем не менее, тоже возникают у участников вопросы по участию в закупке. Мы с вами знаем, что говорили о том, что уже начиная со следующего года, с 1 апреля, изменится условие участия в запросах котировок. Но, тем не менее, до, этого, до указанного срока мы пока работаем по старым правилам. Заявка на участие в запросе котировок она состоит из одной части. Мы руководствуемся требованиями, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Обязательно учитываем и проект контракта, который прикладывается к извещению. И, соответственно, сразу для себя понимаем, будет выгодно нам участвовать, интересен нам этот запрос-котировок или нет. В случае, если мы примем положительное решение, то в данной ситуации мы. Соответственно, готовим заявку, которая состоит из одной части, указывая наше ценовое предложение, которое будет являться окончательным в составе заявки, и направляем эти сведения оператору электронной площадки. Оператор электронной площадки в установленное время передает информацию заказчику, и заказчик видит все сведения по участникам, которые принимают участие в данном запросе котировок. Ну, соответственно, здесь уже по итогу выносится решение, и решение мы видим в виде протокола. И, исходя из протокола, мы понимаем, выиграли мы закупку или нет. В запросе котировок мы точно так же прикладываем сведения по применению упрощенной системы налогообложения, если это актуально для нашей компании, индивидуального предпринимателя, и прикладываем информацию в виде карточки компании, обязательно с реквизитами, с банковскими реквизитами, которыми впоследствии может воспользоваться заказчик для включения этих сведений контракт который направляется участнику победителю далее что касается отдельных закупок по 99 постановлению так сейчас найду соответствующий слайд каждая электронная площадка ведет свой реестр участников закупок и в этот реестр аккредитованных участников закупок включается информация по 95-му постановлению, те документы, те сведения, которые участник направляет и которые проходят проверку оператора. Эти сведения утверждаются в течение пяти рабочих дней. Некоторые электронные площадки дополнительно в этой части тоже услугу предоставляют по осуществлению ускоренного рассмотрения документов. И здесь основная Рекомендации участникам закупок перед каждым участием в процедуре проверять актуальность этих документов, так как те документы, которые вы разместили на площадке, они в дальнейшем не подлежат проверке со стороны оператора, их проверяет исключительно заказчик. Но когда заказчику приходят сведения, увы, конечно же, исправить свою заявку будет уже нельзя. Одна из причин отклонения заявки по второй части, это как раз несоответствие требованиям по 99-м постановлению. С учетом рассмотрения вторых частей заявок, к сожалению, достаточно часто возникает отклонение, отклонение участников закупок ввиду того, что заявка требованиям не соответствует. Но на самом деле все достаточно просто. Причины для отклонения заявок, в рамках второй части, они практически всегда носят формальный характер. Это означает, что те документы, которые у вас есть, которые актуальны для вашей компании, их нужно своевременно обновлять, своевременно предоставлять актуальные сведения и на площадку, и, соответственно, при подаче заявки. И не забывайте, что в случае троекратного отклонения, при проведении конкурсов, при проведении аукционов, по результату рассмотрения вторых частей заявок, по последнему отклонению, если все произошло в течение по времени одного квартала на одной электронной площадке, по последнему отклонению обеспечение исполнения контракта переходит в соответствующий бюджет. То есть участник закупки обеспечение заявки своего увы, вытеряет. Но достаточно просто, эту ситуацию можно избежать. И вот, кстати... Есть уже соответствующая практика, но практика, как это часто бывает, она диаметрально противоположна. Здесь мнения контролирующего вот органа и судебные инстанции не разошлись, поэтому, если для вас будет актуален вопрос обжалования данной ситуации, включения, точнее, перечисления денежных средств, обеспечения заявки в пользу бюджета, обязательно. Уточните, какая есть практика по вашему региону. Но э, при наличии любой практики, если вы знаете, что вы правы, если вы готовы свою правоту отстаивать, конечно же, нужно обращаться обязательно в управление Федеральной демокольной службы, направлять жалобу и отстаивать свое право на участие в закупке. Вот такие вот основные рекомендации, э, которыми я хотела с вами поделиться в рамках нашего сегодняшнего вебинара. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, задавайте, пишите их в наш общий чат. Презентация по результату будет до вас доведена. Сведения все со ссылками на нормативно правовые акты вы увидите в презентации. И если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. У нас остается еще буквально несколько минут. Да, задание будет. Задание будет отправлено сегодня в наш чат. Сейчас задание я озвучивать не буду. Сегодня в течение дня задание будет отправлено в наш чат WhatsApp. Так, если других вопросов, кроме как организационных, нет, спасибо большое за внимание. Я благодарю вас за то, что вы пришли на наш вебинар. Надеюсь, он был для вас полезен и интересен. Большое спасибо, всего доброго и до свидания.